И мы будем снимать какую-то хоррор инди игру, наверное интересная и страшная, возможно. Но я этого не обещаю, потому что я в эту игру сейчас буду впервые играть. Пока что ждем все загрузится и будем дальше играть так mm -hmm. Страна, но долгая загрузка, по идее, должно быть быстренько. Wake up! Wake up! Please. Why aren't you waking up? Wake you know, up. Hello everyone, this is Michael here speaking for CCO news at 11pm. Just as yesterday, the weather has not lightened down much at all. In fact, it seems mm have -hmm. gone colder. Windows remain covered with big frost. Так, пока что все the Так его нельзя выключить. Блин, мне кажется, то, что специально это все нагнетает. Давайте-ка я лучше везде все включу. Кто в доме? Кто ходит? Это стремновато, ух, а. страшное лицо. Так, тут нельзя. Уф. Так никого. нормально все наверное он повторяет сейчас я чувствую что-то сейчас будет громкое Зачем я это все включил? Так. Может быть снова сюда? Зачем-то пугать, блин? Надеюсь то, что все. Можно войти? Нельзя. А что дальше-то? А. Если кто-то этот английский язык понимает, то, наверное, кто-то поймет. А, тут даже вот так можно. Ладно. Вот. Что прикольно? Дайте поспать. Я хочу спать. Собаки. Не дают нам поспать. Куда нам надо? я чувствую, что-то будет. Можно выключить? Нельзя. А что-то можно? Тоже вроде бы нельзя. Дайте поспать. açtı. Страшно, пипец. Сейчас я чувствую, что тут... Нет? Блин, вот сейчас я вообще туда не хочу возвращаться. Сейчас я чувствую, что там сейчас будет. Ничего нету. Вырубись! Блин, немножко сколько это. Сюда можно? Нельзя. Так, мне кажется, то, что уже сюда можно. Дать правильно. Так, ребята, это уже не шутки. Поспать можно? Как бы это страшновато. Включите свет Так, сейчас человек тут, наверное, вылезет Я думаю нет. Блин. Нормальный такой хор. А тогда... как это вырубить господи прям в уши давит дайте в кровать дайте поспать сачки взять я хочу отсюда сбежать Давайте-ка включим Все. Я надеюсь Спать можно Нельзя Сюда можно Тоже нельзя А сюда? Можно, но... Блин Можно, но... Тоже... Теперь давайте-ка Так, ребята, стоит ли этого? Наверное, да. Давайте. Давайте все включим. сначала. Давайте, давайте пойдем. Э, это что это? Дайте взять. А -а -а. Ладно. Надеюсь, вам это. Они уже серьезно заколебали. Ладно, давайте-ка пойдемте-ка. Прям туда. А что там будет? Смерть, да? И еще один скример. Да, видимо, еще один скример. за место. Куда я вообще, в принципе? А, -а, а, прям так даже. Еще тут, наверное, скример будет. Я уверен. Crap Ладно, он за нами. а как пройти можно просто назад Ведь Господи! Даю, моё, да как? Как мне это пройти? Это невозможно. Он уже сразу здесь конечно как же я ненавижу когда за монобеж ну да это было легко а это уже все а так это тогда вообще просто давай-ка Икс! Да где, как, Икс? БЛИН! Вот он, Икс. Я увидел Икс. Как он через стену? Да, допустим. Так, ну в принципе она медленно бежит. Тобишь... А... <свист> а, <да. свист> Мне нужно туда! Блин а, -а, а, сложно. Давай. Не туда. Сюда. И сделал. Окей. И еще одна. Кто знает? Кто помнит? Ладно, две. Ага, <свят> я в самое начало вернулся. Замечательно. <свят> <свят> <свят> Его одному, Ему одному это, не просто проходить. Где? Вот оно. Ааа, -а -а, чуточку! Короче, я сюда куда-то проходил. Да, вот он. Вс. Давай короче беру это и все его лион сюда да блин еще надо взять -то? или что надо сделать так да это было тупо сюда нельзя а куда можно Да... да что там? Э! А э! что мне делать? короче видимо сюда нам надо вот прям сейчас нет ну короче мы поняли кто за нами бежал какой-то этот шоль огромный мужик все это все о нем че знаем мы короче мне кажется, что сейчас будет прям пипец. Я уверен. Ну что там такое? А? О! Опа! Да возьми, сломаем все! Ладно. Сюда, может быть. Снова. Я не знаю, почему я хочу сюда. Но, наверное, это нам чем-то поможет. Ну, вот это прям вообще закрытая дверь. Так. Что-то мне там написали. Ну ладно. В принципе... А! Я понял. Нужно там это обрезать, а потом мы возьмем и что-то взломаем. Сейф, например. Так. Да. Нормально. И пробуем. Ничего не ломается. Вот почему так. Ну, короче, все как обычно. Мне кажется, сейчас будет скример. Тут скример. Когда я туда зайду. Ну открой. Здесь скример будет, я уверен. Что? -то. Взять. А это все, видимо. Надеюсь, то что все. То что у нас и так уже видео очень сильно. Откуда тогда? Э! Сюда, что ли? Потому что там была дверь, и... <с Bone> <сéréぎfoval><сéréぎfoval> Тоже знает. А, кстати, а, возможно, эта стена просто открылась. Ну, ладно. Сейчас кривер будет надеяться. Эф, вставь! Вставь! Он, видимо, ничего не хочет сделать. Да потому что я не понимаю, что нам нужно сделать. Или, может быть, просто забереться? Нет, наверное, нет. Да зачем нам это было? Так, ладно. В смысле? Снова. А... Страшновато. А, наверное, там эту дверь. Может быть. Ну, открой. Ну... Ничего нету. А, погодите-ка, может быть, там что-то. Давайте не стелс, пожалуйста Адраник туда Давай Что нам нужно сделать? Включить что ли энергию? Возможно. Остаться? Нет. Блин. Ой можете прочитать. А! Прям даже так. Все нормально, я надеюсь Короче, либо да, либо нет Теперь могу С этого дома просто свалить Надеюсь, что да ЭТО УЖЕ НЕ БЫЛО Я ВАМ серьезно ГОВОРЮ ЭТОГО НЕ БЫЛО ЧЕГО? You're to awake, НОРМАЛЬНО Ха. ТЕПЕРЬ ЭТО НЕ ХОРРОР, А ПАРКУР? ОНИ ЧТО серьезно? in your grasp isn't it your yeah. consciousness just right there you oh on decide when you wake up, that's my job, and you still have quite some ways to go, you think this was bad, <laughs> you have no idea what's coming. уже концовка. Ладно, тогда на этой ноте мы уже заканчиваем, с вами был Дарк Кинг, всем удачи и всем пока!